Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, спасибо организаторам за возможность принять участие в столь значимой конференции и представить свое сообщение, посвященное лекарственной терапии. Ну, вот э, ясно становится, что актуальность лечения больных раком шейки матки ни у кого не вызывает сомнений. Многие вопросы осветила Адель Федоровна, касающиеся эпидемиологии. Но, остановлюсь еще раз и скажу о том, что, согласно общей мировой статистике, рак шейки матки занимает седьмое место в структуре онкологической заболеваемости жизни женщин Это четвертая причина смертности больных э, женщин, э, больных злокачественными новообразованиями. Если переводить в абсолютные цифры, то примерно 600 тысяч новых случаев мы регистрируем ежегодно по миру, и примерно 350 тысяч женщин погибает от этой патологии каждый год. Тадель вот Федоровна тоже уже говорила, что наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности, они представлены как раз вот в странах Центральной Америки, Южной Америки. Это африканские страны, это страны Азии. И, конечно же, здесь наиболее высокие показатели смертности. Что касается нашей страны, то примерно 18 тысяч новых случаев ежегодно. Большинство из них, примерно 44%, это локализованный процесс. Каждая третья пациентка имеет местно распространенный процент, ну и около 16% это больные метастатическим раком шейки матки. Стадия имеет значение не только для выбора терапии, о чем очень подробно рассказала Адель Федоровна, но и определяет прогноз заболевания. Вот как раз вот те самые показатели пятилетней выживаемости, если в целом это где-то 66%, больные локализованной формой, то, что говорила Адель Федоровна, 90% пятилетней выживаемость от больных метастатических процессом, они не э, переживают рубеж пятилетней летней выживаемости, около, э, переживают около 17% пациенток. То, что очень подробно тоже Адель Федоровна разобрала, буквально мазками я скажу о том, что локализованный процесс, согласно классификации ФИГО 2018 года, это первая А стадия, 2 А – это больные, которые подлежат чисто хирургическому лечению с последующей адеватной терапией в зависимости от факторов риска прогрессирования, а уже больные, начиная с первой Б стадии до четвертой А, это больные, которые подлежат химио-лучевой терапии. Больные диссеминированным процессом четвертого, это только системное лекарственное лечение и применение каких-то локальных методов лечения в этой ситуации, будь то лучевая терапия или хирургический метод лечения. Они применяются только при осложненных формах с паллиативной целью. Например, с обезболивающей целью лучевая терапия, с целью профилактики кровотечения, хирургическое лечение. Вот в таких ситуациях. Очень часто задают вопросы и сами пациенты, и у клиницистов нередко возникает вопрос, а что если самостоятельную химиолучевую терапию, которую получают пациентки, добавить, так скажем, условно-одевантной, усилить условно-одевантной химиотерапии. И вот в прошлом году нам стали доступны уже результаты пятилетней выживаемости больных. Они были доложены на АСКО. В прошлом году это клиническое исследование Outback, международное рандомизированное исследование третьей фазы, в которое включались пациентки местно распространенным раком шейки матки. Это больные, которые не являлись кандидатами для хирургического лечения, а все подлежали сочетанной химиолучевой терапии. Стандартная терапия 40-45 грейза, 20-25 фракций с еженедельным введением циплатина в стандартной дозировке 40 мг на метр квадратный еженедельно на всем протяжении курса химиолучевой терапии и э, в последующем после данной терапии пациентки были рандомизированы на две группы одна группа продолжали адювантную терапию, условную адювантную это блок из четырех циклов платинового дуплета карбоплатин и поклитоксин, а вторая группа пациенток, пациенток оставались под наблюдением ну конечно же оценка показателей общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования, безопасности и качества жизни были превалирующими точками в данном исследовании если посмотреть на характер Алистику пациенток, то они абсолютно были сбалансированы в обеих группах и по медиане возраста, это достаточно молодые пациентки 40-45 лет, и по общему состоянию примерно 75-73% больных вообще не имели никаких проявлений опухолевого процесса имели ЭКОК 0. По степени поражения и вовлечения лимфатических узлов и по гистотипу, а также по медиане опухоли на момент включения в исследование, пациентки были абсолютно хорошо сбалансированы в обеих группах. Если посмотреть на э, эти группы уже после химио-лучевой терапии, то э, полный курс химио-лучевой терапии в обеих группах завершили примерно по 77% пациенток, причем без прерывания курс прошли около 92% пациенток, и э, в среднем по 5 э, введений цисплатина получили больше 80% больных, 83 и 84%. А что касается одевантной химиотерапии, то полноценные 4% цикла смогли перенести только 62% больных, то есть достаточно большая цифра. При этом было показано, что э, вероятность не получить химиотерапию в два раза была выше у пациенток старшей возрастной группы и в три раза была выше у тех, кто не завершил полный курс химиолучевой терапии по причине токсичности. И что мы видим в результате пяти лет наблюдения за этими пациентками? Мы видим, что дополнение химиотерапии абсолютно не влияет ни на безрецидивную выживаемость, на общую выживаемость. безрецидивная выживаемость 63% в группе комплексного лечения и 61% в группе только химиолучевой терапии. Это же касается и общей выживаемости 72% комплексное лечение, и 71% в группе только химио-лучевой терапии. Кроме этого, было показано, что дополнение адювантной химиотерапии не улучшает показатели выживаемости в группе больных, независимо от того, завершили они курс химио-лучевой терапии. Или не завершили. Поэтому на сегодняшний день, когда проводилась оценка, как прогрессировали эти больные, показали, что независимо от того, получали пациенты одевантную терапию или не получали, характер прогрессирования был примерно одинаковый. И развитие локальных рецидивов, и развитие отдаленных. То есть, казалось бы, адевантная химиотерапия должна элиминировать микрометастазы, отсрочить развитие диссеминации процесса, но, к сожалению, этого не произошло и поэтому на сегодняшний день при оценке уже э, гематологической токсичности этих режимов было показано, что добавление химиотерапии однозначно увеличивает токсичность, это касается прежде всего гематологических осложнений и не только э, осложнений первой-второй степени, Осложнения третьей степени были в, примерно в три раза выше в группе больных которые получили дополнительную одевантную химиотерапию против больных которые были только на химио терапии и, к сожалению Добавление дивантной химиотерапии карбоплатином по клетокцилам, к радикальной химиолучевой терапии, ничуть не улучшает показатели общей и беспрогрессивной выживаемости по сравнению с больными, которые получили только химиолучевую лучевой терапии. Поэтому на сегодняшний день золотой стандарт для больных местно распространенным раком шейки матки это химия-лучевая терапия. Лучевая терапия с одномоментным применением цисплатина в стандартном режиме дозирования еженедельно. Метастатический рак шейки матки, конечно, когда были получены данные, получены данные о высокой эффективности препаратов платина, алкилирующих соединений при лечении рака шейки матки Одно из первых исследований, это исследование GOG204, которое оценило эффективность различных платиновых дуплетов 513 больных метастатическим раком шейки матки, которые ранее не получали системной лекарственной терапии по поводу прогрессирования или по поводу рецидива заболеваний или по поводу диссеминированного процесса. Они были рандомизированы на 4 рукава. Это все платиносодержащие дуплеты: цисплатин паклитоксел цисплатин винорельбин цисплатин гемцитабин и цисплатин топотыкан И что было показано? Было показано, что в принципе все режимы обладают равной эффективностью за исключением паклитоксела и цисплатина, который превалировал над остальными платиновыми дуплетами, как с точки зрения частоты объективного ответа, так так, с точки зрения медианной выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости. Только в этом режиме общая выживаемость преодолела рубеж э, одногодичной выживаемости при всех остальных дуплетах не более 10 месяцев. Э, поэтому на сегодняшний день золотым стандартом является комбинация препарата Платины и Паклитоксела. Но это не говорит о том, что нельзя использовать другие дуплеты. Если есть какие-то противопоказания для препаратов э, токсанового ряда – например, непереносимость, аллергическая реакция, которая достаточно часто возникает, или, например, тяжелые полинеиропатии, связанные с сахарным диабетом, вы смело можете использовать и другие платносодержащие дуплеты и получить от этого определенную эффективность. Следующим шагом в развитии э, химиотерапии рака шейки матки стало определение эффективности, сравнение эффективности карбоплатина и цисплатина И было показано, что эти препараты обладают абсолютно равной эффективностью с точки зрения выживаемости общей и с точки зрения выживаемости без прогрессирования. Но в этом исследовании, когда проводили такой детальный поданализ, показали, что пациентки, которые ранее не получали химио-лучевой терапии с то есть это речь идет о первично-метастатических пациентках, они выигрывают от назначения Цисплатина. И это надо помнить, если у вас на приеме перед вами пациентка, которая первично-метастатическая в качестве платинного дуплета для нее надо выбирать химиотерапию на основе Цисплатина, а не Карбоплатина. С этой точки зрения она выиграет в показателях выживаемости и объективном ответе. Большой минус химиотерапии – это отсутствие специфичности действия. Мы не знаем, как ответит каждая конкретная пациентка на тот или иной режим химиотерапии. И с этой точки зрения одним из таких значимых вековых событий в развитии клинической фармакологии этого столетия стало внедрение в практику таргетных препаратов. То есть препараты, которые воздействуют на определенные мишени в опухолевой клетке. Это чаще всего рецепторы ростовых факторов, которые зачастую гипер экспрессируются в опухолевой ткани или же это назные сигнальные пути. И вот одним из первых таких э, таргетных препаратов стал Бевоцезумаб. Это антиангиогенный препарат, который блокирует рост сосудов в опухолевой ткани. И э, такой, это, так скажем, универсальный солдат, который хорошо работает при различных злокачественных новообразованиях, рак шейки матки не стал исключением. И э, исследование ЖУДЖИ-240, в котором проводилась оценка эффективности Бевоцезумаб, в сочетании с платиновым и бесплатиновым дуплетом в качестве первой линии терапии. 452 пациентки были разделены на 4 рукава. Два рукава это чисто химиотерапевтический покритоксал-цисплатин и покритоксал-топотека, то есть бесплатиновый режим. И еще такие же два рукава, но с добавлением биоцизумаба по 15 мг на метр квадратный. Оценка общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования, частоты объективного ответа были главными целями в этом исследовании. И было показано, что добавление бевоцезумаба к любому режиму, будь то платиновый дуплет, будь то бесплатный, увеличивает медиану общей выживаемости с 13 до 17 месяцев, увеличивает частоту объективного ответа до фактически 50% по сравнению с 36% в группе больных, которые не получали бевоцезумаб, и увеличивает медиану выживаемости без прогрессирования до 8,2 месяцев. Поэтому на сегодняшний день комбинация Платинового препарата ЦИС или Карбоплатин в сочетании с поклитакселом и бевоцизумавом ⁇ это золотой стандарт первой линии лекарственной терапии распространенного рака шейки матки. Но, к сожалению, как бы эффективной ни была первая линия химиотерапии, рано или поздно возникает вопрос о э, прогрессировании заболевания, рано или, рано или поздно возникает ситуация продолженного роста. Это связано прежде всего с гетерогенным характером опухолевого процесса и потерей чувствительности к химиотерапии. Здесь для второй линии у нас достаточно большой арсенал препаратов, которые мы можем использовать, но, к сожалению, частота объективного ответа она крайне низкая. Она может колебаться от 0 до 5, 10, 15, ну максимум там до 20%. При этом медиана выживаемости без прогрессирования 2-5 месяцев, а медиана общей выживаемости она вообще не превышает там 9,5 месяцев и здесь конечно с этой точки зрения наиболее актуальным становится индивидуализация лечения и подбор терапии на основе молекулярно-генетического тестирования. И вот если мы говорим о метастатическом раке шейки матки, то для нас важным является определение уровня PDL методом CPS. Это цифровой показатель, он вычисляется в цифрах от 0 до 100 максимально. Это определение микростыльной нестабильности или DMMR. Любой метод, который доступен у вас, который вы можете предложить своей пациентке, это метод Молекулярно-генетического тестирования ПЦР-реакции или иммуногистохимическое определение дефицита репарации неспаренных нуклеотидов методом ИГХ определения экспрессии белков. И наличие мутации в НТРК это тоже достаточно перспективное, но, к сожалению, это крайне-крайне редкая мутация. Какие предпосылки? Ну, предпосылки для молекулярно-генетического тестирования и подбора новой линии терапии, они, конечно, очевидны. Невысокая эффективность монотерапии цисплатином 19, дуплет 30%, добавление биоцизумаба до 50%, но рано или поздно возникает прогрессирование. И вот, вот такой достаточно второй э, существенный виток в развитии клинической фармакологии в этом столетии – это внедрение иммуно препаратов иммуно препараты, они изменили парадигму лечения многих злокачественных опухолей, и рака шейки матки в том числе. Мы очень долго топтались на одном месте, не было эффективных препаратов для некоторых заболеваний, некоторые заболевания вообще считались аутсайдерами, с самого начала этично было не лечить больных, потому что не было эффективных препаратов, а токсичность от имеющихся была колоссальной. Но вот благодаря появлению клинической фармакологии этого направления, направления иммуно иммуноонкологическая терапия изменилась, лечение многих заболеваний. И вот на сегодняшний день выполнено уже немало клинических исследований в отношении рака шейки матки по определению эффективности иммуноонкологических препаратов. Некоторые исследования продолжаются и в настоящее время. И вот одно из первых исследований, это исследование кино 158 это мультикагортное исследование. Одно из первых, это вторая фаза, когда проводилась просто подбор опухолей, при которых будут работать эти препараты иммуно И вот в этом исследовании больные раком шейки матки представили когорту из 98 пациенток, больные получали все ранее какую-либо стандартную лекарственную терапию как минимум одна линия некоторые две три линии терапии получили лечение проводилось пембрализумабом стандартный режим дозирования 200 мг каждые три недели в течение двух лет либо до развития э, токсичности или прогрессирования что наступало раньше и что мы видим а мы видим что из 98 пациенток ПДЛ-позитивными, а для рака шейки матки ПДЛ-позитивный статус считается единицей более, оказались 82 пациентки. Частота объективного ответа у них составила 17,1%. Казалось бы, эта цифра вообще невысокая, если сравнить с историческими цитостатиками, которые есть в нашем арсенале. Но обратите внимание, 50% пациенток, которые ответили на лечение, имеют продолжительные эффекты, при медиане наблюдения 3 года, больше 3 лет, еще даже не доложено о длительности ответа. Благодаря пембролизумабу 17,2 это беспрогрессивная выживаемость, одногодичная, и 42 это одногодичная общая выживаемость. И в результате этого исследования пембролизумаб был одобрен для пациенток с рецидивирующим метастатическим раком шейки матки с наличием экспрессии по уровню СПС единица и более, либо с наличие микростелитной нестабильности или дефицита в системе репарации неспаренных нуклеотидов». Конечно же, такое четкое распределение лечения в зависимости от стадии заболевания. Оно предполагает, что локальная форма – это хирургия, местно распространенная химия лучевая, метастатический рецидивирующий диссеминированный процесс – это лекарственное лечение. Но рано или поздно возникает прогрессирование, и вот такая высокая экспрессия педель и микростыльтной нестабильности в опухоли шейки матки, а также высокая эффективность этих препаратов попыталась инкорпорировать пембролизума в первую линию лекарственного лечения распространенного рака шейки матки. Вот исследование КИНОТ-826, о котором мы уже все хорошо знаем. 617 больных персистирующим, рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки, которые ранее не получали лекарственной терапии, они были рандомизированы в две группы. Обязательно они получали дуплет из препарата платины, либо цис, либо карбоплатин в сочетании с э целом по усмотрению исследователя они получали бевоцизумаб. то есть при наличии противопоказаний бевоцизумаб не назначался, а в качестве исследуемого препарата дополнительно назначался либо пембролизумаб, либо плацебо. Это плацебо-контролируемое исследование, поэтому двойное слепое, поэтому плацебо пациентки так же, как и пембролизумаб, получали в течение двух лет, то есть 35 циклов. И если мы посмотрим на характеристики этих пациенток, они абсолютно были сбалансированы по медианевозу зараста когу по гистотипу доминировал плоскоклеточный около 70%. По уровню ПДЛ, причем ПДЛ меньше единицы, был примерно по 11% в обеих группах. По характеру предшествующего лечения была лучевая терапия или нет. По стадии примерно по 30% больных в обеих группах это были первичные метастатические больные, которые не имели предшествующего вообще лечения никакого. По применению БЕВАЦИЗУМАБА примерно по 62-63% больных получали бевоцизумаб. И что мы видим? Мы видим, что добавление пембролизумаба в первой линии увеличивает медиану выживаемости без прогрессирования до 10 месяцев. Причем, независимо, какой уровень PDL был, CPS больше единицы или больше 10 цифры примерно одинаковые. Мы видим увеличение медианы общей выживаемости при добавлении пембролизумаба. Вот. И если посмотреть на подгрупповой анализ по общей выживаемости, то мы четко видим, что добавление пембролизумаба э, дает преимущество абсолютно во всех группах. Независимо от того, какой это был гистотип плоскоклеточный или аденокарцинома, какой препарат платина использовали, карбо или цист, был биоцизумаб или не было, была химиолучевая терапия или не было. И такие же данные касаются и медианы общей выживаемости. То есть абсолютно во всех группах, группах э, добавления пембролизумаба увеличивает эффективность с точки зрения показателей выживаемости. Точно так же и с точки зрения частоты объективного ответа. Независимо от гистотипа, независимо от типа препарата платины, бевоцизумаба и химиолучевой терапии, все пациентки получили значимо большую частоту объективного ответа, которая составляет практически 66%. Выводом этого исследования стало то, что комбинация пембролизумаб, химиотерапия плюс-минус биоцизумаб увеличивает медиану выживаемости без прогрессирования общей выживаемости, частоту объективного ответа по сравнению с пациентами, которые не получали пембролизумаб. Преимущество этой комбинации наблюдалось независимо от гистотипа опухоли, типа препарата платин, предшествующей химия, лучевой терапии и применения биоцизумаба. И э, эти данные, конечно, поддерживают, что, скорее всего, вот это на будет ближайшее будущее и пембральзумаб выйдет в первую линию терапии где одобрила в октябре 21 года эту комбинацию но пока у нас в стране эта комбинация не одобрена вот режимы которые мы можем смело назначать у себя в стране это первая линия химиотерапии это различные платиновые дуплеты и в качестве второй линии конечно же предпочтение отдаются пембральзумабу при наличии педель больше единицы или наличие микростелитной нестабильности но ну, а в в случае отсутствия этих параметров, то тогда это возможные варианты химиотерапии, они представлены на слайде. И в заключение мне бы хотелось сказать, что, конечно, на сегодняшний день актуальной сохраняется стратегия дифференцированного и персонализированного подхода в лечении больных раком шейки матки. Химиолучевая терапия с еженедельным цисплатином – это золотой стандарт терапии местно распространенного рака шейки матки. Комбинация на основе препаратов платин и токсанов в сочетании с бевоцизумабом при отсутствии противопоказаний к нему – это Стандарт первой линии диссеминированного или рецидивирующего рака шейки матки, независимо от гистологического типа и характера первичного лечения. А вот выбор препарата платина об этом надо помнить, мало кто на это обращает внимание, он зависит от предшествующей терапии. Для первичной метастатической акцент делаем на цисплатин. Преимущество в отношении иммунотерапии требует обязательного определения педель статуса методом СПС или микростельной нестабильности. А назначение иммунотерапии в первой линии, Конечно, это, возможно, это наше ближайшее будущее, но ставит достаточно вопрос ребром о выборе последовательности цитостатиков для второй линии и последовательности для третьей и последующих линий терапии. Спасибо за внимание.